привет друзья вот вчера я рассказывал про подводный мир изолятора молнии вот то что энергия молнии распространяется по всей поверхности на каменном угле и проникает подводы в озере вот но сегодня я хочу рассказать о катаклизмах которые происходят на планете Земля. Вот. Начнем все по порядку. Сначала э, создается ошибка в планете, то есть боль Земли, а именно озоновые дыры. Ну, то есть э, у нас есть такой озон. Вот. И вот этот озоновый слой она вот э, сокращается уменьшается и это называется озоновые дыры вот что дает озон озон из ультрафиолета ультрафиолета создает видимый спектр э, видимый спектр нужен для растений растения без видимого спектра просто погибают в ультрафиолетовой радиации еще из озонового слоя бета-электронами третьего водорода, то есть во время северного сияния, создается кислород. Вот. То, что нужно а, нам для того, чтобы а, дышать. Да? Вот. Если вот этот э, кислород заканчивается то есть происходит падение давления э, озон уменьшается то есть атмосферное давление э, уменьшается и это спровоцирует э, зубастых животных э, таких как саранча э, э, шелкопряд э, кушать больше растений и таким образом э, Растения погибают. Погибают. Лес погибает. И таким образом а, лес начинает сохнуть. Примерно там около 20 лет. Вот. А потом. Вот. Э, начинается лесной пожар. То есть э, мертвый лес начинает гореть. Вот. Когда лес горит. Создается жара, вот. Планетарная жара создается, вот. То есть э, пожар создает много углекислого газа, со 2 да? Вот CO2 э, сохраняет э, из солнечного света тепловые гамма-кварки и создает в углероде э, Дополнительный тепловой нейтрон. Создается э, изотоп углерода С С, с 13 ну, там С-13, С14. А когда она сгорает, э, энергия освобождается и э, тепловой нейтрон отдает энергию, и получается сначала СО12. Получается. Вот. Потом она целый год стоит и заряжается вот этой энергией. Потом, когда она набирает себе достаточной энергии, она падает э, на землю и начинает собирать э, молекулы воды. От нее она берет электроны. И это спровоцирует э, обильный снегопад и длительные дожди. Вот. То есть из-за э, снегопада мы получаем такие явления, как лавина, да, наводнение, вот из длительных дождё, дождей мы, мы получаем э, наводнение тоже, да, создаются оползни, э, камнепад. Вот. Это все именно вот из-за вот этого. Э, СО2, который соединяется с H2O, от, от нее отнимает электроны, то есть э, электроны отнимаются, вот, так остается э, несколько раз, вот, углекислый газ на небе заряжается энергией, потом падает вниз, а потом она собирает электроны, поднимается наверх, собирает вот эти э, тепловые нейтроны, потом падает опять вниз и все это э, провоцирует вот эти э, длительные дожди вот, нагрев температуры э, атмосферы вот и, или же наоборот охлаждение вот потому что СО забирает тепло тепловые лучи от солнца вот вот и потом Происходит вот что. Начинаются вот эти ураганы. Ураганы, тайфуны, смерч и град. Вот. Вот этот смерч, вот этот ураган, тайфун. Вот. Все это создает град град побивает растение там вот то есть это все это сопровождается с молниями с энергией молнии то есть падает энергия молнии вот вот именно вот эти энергии молнии мы должны контролировать вот наверное все знают что именно вот эти молнии создают озоновый слой а 3. Ну, ученые говорят, что за несколько миллионов лет ударяет молния, ударяет молния, таким образом вот создался вот О3. На самом деле это э, все не так. Э, молнии создают э, озоновый слой на генераторе озона намного быстрее. Вот. То есть на каменном угле. Итак, молнии проникают сейчас из-за отсутствия изолятора молнии под землю. Так как энергия не исчезает, вот, э, энергия молнии собирается как мощная энергия, которая создает вот это землетрясение. А из-за землетрясения появляется цунами, а потом начинается извержение вулкана, то есть э, вулкан взрывается, вот э, вулкан взрывается, иногда от э, вулкана тоже молния выходит, энергия молнии, то есть энергия молнии создает вулканы, от, от нее же она сама же и выходит, ну вот как бы так, да, но там другие процессы в принципе происходят. То же самое вот, э, СО создается вулкане. Вот именно вот этот СО создает вот эти э, искровые разряды. Вот. Кстати, молния, когда э, соединяется вот, э, во время вот этих тайфунов, ураганов, э, грозы, соединяется с углекислый газ, соединяется с водой. При этом образуется новая молекула H2CO3. Сюда же добавляются разные металлы, например, железо. И это называется карбонаты, то есть обычная почва. И освобождаются позитроны, то есть положительные электроны, которые падают с неба как молния. То есть с неба падают именно положительные позитроны, падают, а потом снизу вверх а, тянутся по, по этому каналу электроны. То есть электроны поднимаются от Земли в облака. То есть мы видим только вот эти короткое замыкание а, не само молнии. Сама молния она сначала падает. Вот, энергия. И потом уже начинается замыкание. То, что мы называем молнией. То есть, это искровой разряд. Вот. То есть, э, именно молнии создают землетрясения. Именно молнии создают цунами. Именно молнии создают вулканы. Вот. По идее, вулканы должны из нефти э, создавать каменный уголь ну если нету кислорода метан не сгорает вот этот нефть не сгорает и когда падает образуется каменный уголь но так как у нас много кислорода вот этот углекислый газ она просто сгорает когда выходит и получается много СО2 то что провоцирует вот этот опять же начальный цикл, то есть опять же наводнение, цунами вот именно из-за вулкана вот то есть э, создается много молнии то есть мы с помощью молнии должны создавать вот этот озоновый слой, чтобы увеличить атмосферное давление вот если мы не используем энергию молнии то она обязательно превращается в вулкан вот. то есть все это в соединении создает глобальное потепление. Вот. А глобальное потепление из-за этого у нас происходит расстояние ледников, вот. повышение уровня океана, вот. а в конце произойдет таяние вечной мерзлоты то есть вечная мерзлота полностью растает. Вот. если растает вечная мерзлота, то есть у нас есть вечная мерзлота. Если вечная мерзлота растает, там она где-то высотой 200 метров. Под этим, под этим толстым слоем льда находится слой каменного угля, каменный уголь, который может изолировать энергию молнии вот. благодаря метану энергия молнии будет распространяться по всей поверхности каменного угля и выходить от всех растительных иголок вот. то есть э, растительные вот эти стрелы это и есть вот эти генераторы озона отсюда энергия статики вылетает плюсовая энергия вот. плюсовая энергия вылетает и из кислорода, который сам же растение создает из вот этих молекул аниона гидрокарбоната, вот, вот этот кислород превращается в О3. Таким образом, каменный уголь создает много О3, который закрывает вот этот э, оз озоновые дыры. Таким образом создается много э, атмосферного давления. Вот. Из-за большого количества атмосферного давления вот шелкопряды и э, кузнечики уже э, не будут э, кушать траву и слишком размножаться не будут. Из-за этого пожары прекратятся вот если это видео вам понравилось ставьте лайки и обязательно делитесь этой информацией распространяйте потому что это очень важно люди должны знать что такое каменный уголь изолятор молнии вот на котором были созданы вот эти технологии бога то есть изоляторы, вот эти генераторы, генераторы озона. Вот, допустим, есть такие кактус, они имеют иголки. Вот ежик имеет иголки. Вот человек имеет волосы. Вот от них энергия вылетает, создает озон. То есть человек своей головой создает свое небо. Вот. А также это помогает человеку омолаживаться, чтобы человек не старел. Вот. И все это, в общем, является технологиями Бога.